Там много, не попала на 500. На 500, хорошо. Всё, я <проб> выхожу. Прыгай. Сейчас, подожди, грузится. Сколько у тебя денег? Погнали? Да. 10 тысяч. А, ну тогда отлично, поехали. Что сейчас? Сейчас будем рыбачить. А. А просто можно было еще автоассортимент. Ну ладно. Ой, иди покупай удочку за 6 и 30 кузне кузнечиков. Сколько? А, 30, 30 кузнецов. Кузнецы? Да, кузнечики. Кузнецчики. Стоп, почему 30? Сколько мне? Сколько у меня сейчас? Бел, ну что ты делаешь? Боже, клоун. У меня 10. Ну и зачем? Какой овощ просто! Что там? Да он мне колесо прострелил вот это даун. Я не записал. Убил Да. Че там сел с пистолетом? Вот У меня я, запись так заехал. Слой пукалкой. О, так, это за если что. 30 кузнечиков купил, да? Да. Количество 30, шуточка один. У по, вообще, по-моему, аварийка. Конечно, на с это можно. А, нихрена я заносить перестала. Ага. Надо же подлагивать, чтобы. Ой, мы чуть не упали в реку. Так, нет, Что это дрифт, стрелять. дрифт этот? Ну, я дрифт скорычь, на я тропинке. Дрифт я понимаю, дрифт на шоссе. Скорычь. Бац. О дерево. О, да. Дрифт скорычь. А это ж тюрьма. Слева. А это в син. Нет, нет, нет, нет, только не режешься. Фух. О, там механик, там механик! Где? Вертолет. Да, я про это вертолет и говорил. Да я здесь стоял. Вертолет. На КВ. Ау. Уф. Не очень умный, человек. 500, я за 100 починю. Назар. Не очень умный человек. Б, А, я понял, он не давал поехать. Почините мне без разницы. За сколько? квест выполняет на 15 тысяч. Нет понятно. Поезд. Да. Ну там сейчас немного платит. Там на, нужно на x2 или на x работать. А сейчас есть x2 нас нет. Видишь, там а, значок Радмира. Угу. Если там сейчас будет x2. написано. А мы сейчас куда едем? Если x2 будет написано, значит x2, если x написано будет, едем рыбачить в самое хорошее место. А вот это что? Свалка там э <плыв> колеса. Нет. Я так бы не перевернулся. А есть как какое нибудь задание по рыбалке? Охота как работа вот есть. А нет, там уже третий пункт смотри третий. третий. Другое. Так, что да, вот. я понял. Рыбалка. Полностью разгрузите не менее трех рыболовных катер а, ну это дичь какая-то, это, это со старого размера. Очень старого размера, слушайте. А почему на паузе. Я не знаю, у меня все зависло. Что, не залагала, что ли? Это не надо говорить, пожалуйста. Это. Там мы с Эс У меня вылетело. А мы ну, перезайди и потом нажми что. Ну, хорошо. Теперь ты можешь здесь зарабатывать. Это прикольно. Ну, это не как работа считается. Она такая. Она очень, она очень прибыльная. Она Для очень новичка. Прибыльная. Угу. То есть 1 килограмм рыбы стоит, по-моему, 20 рублей. могут, все могут э, падать э, сомы, щуки там по 5, по 6, по 8 килограмм По килограмму рыбы. Угу. Прикольно. Вот, э, у меня сейчас, мне, я сейчас 2 рыбы поймал, по. Две рыбы, 2 килограмма, то есть. Так, хочу вернуться на последнее выход. А, ты, я видел, ты появился на карте. Где? А, вот. А, вот, я тебя вижу. А как, что мне делать? А, подойди, прям, подойди ко мне, видишь, вот так, да. Так, Только да. Только не упади. Хорошо, ну, Да, зайди в инвентарь, нажми инвентарь. На, на... Нажми на... Использовать, и потом нажми на удочку Использовать Использовать На крючке нет наживки Так, кузнечики Использовать Это, удочка Использовать Блин, у меня копча Пробел, чтобы подсечь Спокойствие, Enter, если хотите Рыбанку Закончить Спокойствие то есть когда. когда колышится и под водой, тогда нужно.. Колышится уже... под водой. Вы поймали а, окунь. Один килограмм. Забрать, а да, да. Забрать. Забрать. Конечно. Вы забрали руку я, я, я щуку 2 килограмма поймал. Так, теперь заново там кузнечики, да. Нет, нет, кузнечиков не надо заново. Нужно только через удочку, теперь только. Я нажимаю удочку и использую. И удочка используется. Так такое стали так это же получается полный рандом что выпадет ты получай 8 килограмм О! 8 но это вот 8 это максимально а, а не 10 почему 8 нет не знаю я больше 8 еще не хочу сейчас ловим прошла давай я сейчас еще чуть, чуть половлю и пойду в туалет схожу угу. Заберусь и на тренинг А ты потом, ты потом будешь еще Наверное да. А сейчас ты будешь играть или... Ну, можешь... я поиграю чуть-чуть. еще половлю. Ты, ты, ты, ты все наживки потрати и потом... Хорошо. Потом, смотри, ее продавать надо, знаешь как. Н не. Ну, ты же придешь потом. Слышь, ГПС? Тут, тут типа недалеко. Тут, ээ... Слышь, ГПС, интересные места. Э, продажа Продажа рыбного улова. Короче, смотри, GPS э, 8 -э, продажи рыбного лова. Зайди в GPS прямо сейчас. Угу. Да у меня капча. Пойдем. А, ты тоже капча. 4 37. 3-7. Готово. Зайди, короче... Под водой. Сейчас. Окунь. Килограмм. Ты можешь потом повезти. Потом, короче, смотри, заходишь в GPS в 8 так, и предпоследи. Подожди, подожди. GPS. Интересные 8. места. И там э, сбыт рыбного улова. Про шестнадцатое, да? Да. Хорошо. Последняя карта теперь где? Это вот прям в этом городе, который знаю. Угу. Вижу. Ладно, давай, я сейчас выйду тогда. Угу. Так мне все тратить все зничь? Да, ну, да, тут потратить их и потом и потом там будет такая типа стрелочка, на нее нужно подойти, зайти в инвентарь, нажать на улов и продать. Хорошо. Сейчас я вот так вот делаю Тачку здесь пока оставлю Она закрыта надеюсь Вс, а, давай я выключаю комп угу. пока. пока Я потом где-то в часов в 7 зайду на не в 7, даже чуть-чуть попозже угу. 8, короче, ладно а -а -а. Просто как получится Я в Team Speak зайду угу. Пока Пока И сейчас я пойду продавать свой улов, который я только что вот ловил. Не знаю уже сколько времени, но не, не так-то и, собственно, мало. Вот велосипед. Он чей там? В. 100. 10, 10. Он чей то он чей -то. Поезд. Старктура В общем, я накопил 12200, в сумме 16200, и думаю, что вот на сегодня пора заканчивать. Всем удачи, всем пока.